Вот. И, значит, у крыльчих бывает одна сидит и засерится ёшкин кот так, что диву даешься откуда она это все взяла. Такое впечатление, что она от соседей носит лопатами. А другая сидит и выводок у нее 10 штук ёшкин кот до полутора месяцев и все ей пол чистый. То есть я к чему-то говорю, это не говорю никоим образом не то, что, допустим, устройство пола не обязательно делать такое, то есть если у вас будет другое устройство пола, у вас однозначно будет там засунуто, да? Это к тому, что этот пол в э, 90, наверное, больше, чем в 95% случаев э, позволяет избавиться от необходимости чище, чистить клетку, вот, но 5% все-таки умудряются вот, ее засирать, видимо, очень хотят. Как они это умудряются, не знаю, вот, наблюдал и все, то есть, никакой закономерности не знаю, как будто они, как бобры плотину, специально выстраивают плотину сначала возле края, значит, наклонного пола, чтобы ничего оттуда не скатывалось, вот, а потом уже начинается натаптывать, натаптывать, натаптывать, и получается гора ну, то есть даже если в 90% случаев вот происходит вот то, что происходит, вот вы сейчас видите, да вот, и в клетках маточник мы проходили и вы тоже видели то есть, ну, я считаю, что это, оно того стоит чтобы вот заморочиться и сделать вот эти вот по принципу Золотухина то есть Золотухинские полы Николай Иванович Золотухин Царство Ему Небесное, ник Ночи помянутый, вот великий, я считаю птицевод и кроликовод него неугомонный, который много чего у него значит, я, я много чего почерпнул у него и вот просто поисковике кто не знает, забейте Золотухин Николай Иванович посмотрите видео из его хозяйства на канале Фермер.ру у Алексея Евгеньевича он неоднократно был у него, снимал и по птице у него то есть он конечно же птицевод вообще от бога был и по птице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 использованный вообще в строительстве, в изобретении, в конструкции вот этой мини-фермы Макляк-6. Вот, сколько мы уже с вами в эфире? Что-то у меня показывают 30 минуты. не может быть мы с вами уже, не знаю, сколько часов. Со времени 6 часов доходит. 15, 2, почти 3 часа. В эфире, нифига себе, да? Вот. Ну что ж. Окинел взглядом В повалку лежат. Вам че жарко, что ли? Или наоборот греете друг друга? Посмотрим. Вот надо пух опять обжигать. Вот. Это вот смотрите вот в клетках, да? Вот пол. Видите? Пуху сколько гад. Ну вот. Давайте посмотрим. Видно, ну, видно через сетку, да? Вот. Вот. Вот. темно уже плохо видно да, привет вот такой вот то почище у кого-то погрязнее. он видите, он в уголочке лежит. Не подмела. Почему не подмела? Он тоже, видите, рассыпала. Ёшкин кот. А? Ну, а где в маточнике? Ага, видите, это родила, да? Комет, наверное, в маточнике сидит. А. Какие пироги. Mm. Так что вот. лежат им пофигу все вот за это я их и люблю ну вот как то так вот ребята ну если понравилось ставьте лайк поставьте плюсики комментариях, сейчас, быстренько раз-раз-раз-раз отпрессуйте мне, вот а я с вами буду прощаться здоровья вам и вашим кроликам удачных вам макролов приходите нам в гости, заходите на сайт mokroll.ru вот, там есть видеозал где я подобрал для вас отдельно видео интересное по кролиководству есть там библиотека где тоже достаточно больш... хорошая подборка литературы по кролиководству даже с позапрошлого века вот здоровья вам вашим кроликам удачи вам это была моя академия кролиководства и я Евгений Бахлитов ее ведущий всем пока-пока